Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Алла Вишневецкая и это гороскоп для знака «Скорпион» на декабрь 2019 года. Прежде чем мы рассмотрим события этого месяца, рекомендую вам подписаться на мой канал, для того, чтобы быть в курсе важных астрологических новостей. Декабрь — это важнейший месяц. Будут зарождаться длительные тенденции, которые будут оставаться актуальными в 2020 году. 2 -го числа Юпитер переходит в знак Козерог, ваш третий сектор. На данный момент в этом секторе у вас уже длительное время находится Плутон и Сатурн, поэтому Юпитер сразу же получит поддержку этих планет. И третий сектор у нас отвечает за э, коммуникации, поездки, общение, за наше окружение, те люди, с которыми мы общаемся и взаимодействуем. Этот сектор отвечает за обучение и получение новых навыков. До этого момента, Сатурн и Плутон мог создавать достаточно тяжелый эффект, когда могли ухудшаться взаимоотношения с вашими родственниками, когда было довольно сложно завязывать новые знакомства, общаться с теми людьми, которые вас интересуют. И Юпитер создает новые возможности. Он вносит совершенно новые легкие ноты в эти темы. Поэтому может появляться желание обучиться чему-то новому, для того чтобы повысить свой уровень дохода, создать себе прочную материальную базу, а также для того, чтобы предстать перед глазами других людей в какой-то новой роли. К тому же Юпитер будет иметь дружественный инспект с Ураном в декабре, 2019 года и в 2020 году уран находится сейчас в вашем седьмом секторе сотрудничества и партнерства поэтому расширение знаний обучение получение новых навыков будет способствовать тому чтобы в вашем кругу появлялись новые люди чтобы у вас были новые полезные знакомства это в принципе очень благоприятная конфигурация, которая позволит вам устроиться на престижную работу, работать среди профессионалов. Это период, когда действительно будет наблюдаться ваш рост как Личности, и, безусловно, вы будете находить для себя новые возможности, чтобы заявить о себе, проявить себя, и в первую очередь вы будете делать акцент на интеллекте, на том, чтобы развивать свои способности. С первого по второе число Венера, планета красоты, любви, гармонии, будет находиться в соединении с Южным узлом в вашем третьем доме. И это может дать желание пожертвовать чем-то своим ради знакомого человека. Это может дать желание сделать что-то в долг или сделать что-то в подарок, например, поделиться какой-то важной информацией, или вы захотите дать какой-то совет человеку, который вам не безразличен. В целом, в этот период будет наблюдаться самоотдача с вашей стороны. В то же время Венера будет в очень хорошем аспекте с Марсом до середины декабря. И кстати говоря, Марс, ваш управитель и планета, которая отвечает за активность, будет целый месяц находиться в вашем первом секторе. Так что действительно декабрь — это для вас очень активный месяц, когда вы можете себя проявить на максимум. И вот этот аспект с Венерой тоже внесет очень хорошие возможности в плане новых знакомств, в плане обучения у вас будут гореть глаза. Вы можете наладить личную жизнь в этот период, если эта тема вас беспокоила. Это прекрасный аспект для новых знакомств и через переписку, и через личные встречи. Также это очень хороший аспект, когда вы ощущаете желание что-то делать, куда-то ходить, с кем-то новым знакомиться, больше общаться. Определенно в декабре месяце вы будете намного открытия. Учитывая тот момент, что в ноябре Меркурий был ретроградным в вашем знаке, скорее всего, вы испытывали сильный дискомфорт, связанный с общением и информацией. В декабре месяце эти тенденции сойдут на нет. Поэтому месяц будет определенно намного благоприятнее для вас. 4 числа Луна будет соединяться с Нептуном и Лилит в вашем пятом секторе. Этот сектор отвечает за детей, хобби, творчество, Любовь и э, за романтические отношения. Э, так что будьте начеку. Такое соединение может давать заблуждение или даже обиду на любимого человека. Старайтесь избегать ситуации, когда возникает недопонимание. И прежде чем делать какой-то вывод или принимать какое-то решение, старайтесь вначале разобраться в ситуации. 7 числа Солнце будет делать квадрат к Нептуну и будет затронут ваш второй и пятый сектор гороскопа. И в целом этот аспект может быть похожим на предыдущий, во всяком случае в сфере своего проявления. Старайтесь держать эмоции под контролем и не делать, опять-таки, преждевременных выводов. Но, тем не менее, этот аспект очень благоприятный для творчества, а также для покупок. Может быть такой эффект, когда вы просто срываетесь и начинайте покупать себе то, о чем очень давно мечтали. Начиная с 9 по 29 число Меркурий, планета коммуникаций, будет находиться в знаке Стрелец в вашем втором доме. И это даст вам прекрасные возможности зарабатывать через темы общения, передачи Знаний. Это хорошее время для того, чтобы… В принципе, узнавать ту информацию, которая поможет вам повысить ваш уровень дохода. Это хорошее время для того, чтобы зарабатывать на тех темах, которые вам очень хорошо известны. И это могут быть новые идеи касательно заработка, это могут быть траты на ваш автомобиль или на саму тему поездок и путешествий. Начиная с 10 по 13 число «Венера, планета любви» красоты будет находиться в соединении с Сатурном и Плутоном в вашем третьем доме. Это очень интенсивный период в плане общения, в плане новых знакомств. И это период интенсивного проживания определенных эмоций. Это может быть встреча с каким-то человеком, разговор, который очень сильно на вас повлияет. Это может быть встреча с человеком, которого вы уважаете и, как следствие, который... Имеет на вас сильное воздействие. Это может быть информация, которую вы просте и ее очень близко к сердцу воспримете. В целом учтите, что этот период будет приносить довольно-таки сильную эмоциональность в вашу жизнь. 12 числа будет полнолуние в Близнецах в вашем восьмом доме. Полнолуние это кульминация либо завершение каких-то процессов. Восьмой дом связан с большими финансами, риском и даже стрессами. Полнолуние в этом секторе может обозначать, что, возможно, в вашей жизни заканчивается период сильных переживаний или период больших глобальных внутренних перемен. Также полнолуние в этом секторе может обозначать выплату кредита или то, что вам вернут долг. Это период, когда вы можете принимать решения касательно крупных покупок. Или наоборот, вы можете продать то, что очень давно собирались продавать. И соответственно у вас появится хорошая сумма денег на руках. 12 числа Марс будет делать ринг Нептуну и будет затронут ваш первый и пятый сектор гороскопа. Этот аспект начнет воздействовать где-то за 5 дней до этой фактической даты и вы можете почувствовать вдохновение и желание выполнять какое-то действие в связи с тем, что вы, возможно, всегда мечтали это сделать, выполнить такую работу. Это период, когда, в принципе, вы можете ощущать какой-то настрой со стороны другого человека. Вас кто-то может вдохновлять, подбадривать или уговаривать что-либо делать начиная с 17 по 23 число самый активный и продуктивный период месяца ведь марс будет делать аспект сразу к двум планетам сатурну и плутону и это период сконцентрированной работы когда вы хотите сделать все идеально и до мелочей Несмотря на то, что работа вам не совсем может быть по душе, это может быть что-то очень рутинное, но тем не менее это обязательно нужно сделать. Поскольку будет затронут ваш первый и третий сектор гороскопа, то в этот период очень важно, чтобы вы проявляли свою инициативу, чтобы вы больше общались с другими людьми, чтобы вы высказывали активно свою точку зрения. Это очень продуктивный период в плане обучения, информации и обмена мнениями. 20 числа Венера, планета красоты, гармонии, переходит в знак Водолей, ваш четвертый дом. И наступает период, когда вы по-особенному цените семью, домашний уют. Это может быть время, когда ваша Душа потянется к родителям, и вы можете посетить те места, в которых выросли. Венера, кстати говоря, в вашем четвертом доме будет находиться месяц. И именно в этот период вы интенсивно почувствуете свою связь с предками. Это будет период, когда… Вы захотите максимально наладить взаимоотношения с самыми близкими людьми. А также это период, когда хочется создать дома особенную атмосферу, красоту и уют. 22 числа Солнце переходит в знак Козерог, ваш третий дом. Солнце поможет вам лучше узнать ваше окружение. Оно будет прояснять ситуацию тоже в течение месяца по поводу... Круга вашего общения. Это очень хорошее время для того, чтобы действительно выбирать, с кем общаться, а с кем нет. Кто вам подходит в плане общения, а кто совсем не подходит. В принципе, такую чистку окружения вы могли провести еще и в ноябре. Но это был довольно болезненный опыт, скорее всего. А вот касательно этого транзита, то он, наоборот, поможет вам ощущать себя очень комфортно в этом процессе. Помимо этого Солнце может дать вам очень э, опытного человека, который сможет э, предоставить важную информацию, проконсультировать вас по какому-то поводу или… Э, дать важную подсказку. 22 числа Венера будет делать квадрат к Урану и будет затронут ваш пятый и восьмой сектор гороскопа. Этот аспект создает эмоциональный дисбаланс. В данном случае речь будет идти о теме отношений, поэтому старайтесь не выяснять отношения в этот день и не планируйте на этот день важные встречи и переговоры, которые требуют дипломатии и последовательности. Начиная с 23 по 26 число — тоже очень эффективный период. Солнце будет находиться в соединении с Юпитером, и при этом они будут делать благоприятный аспект Курану. И это все создаст очень хорошие условия для того, чтобы начинать сотрудничать с кем-то, для того, чтобы подписывать важные бумаги. Это хорошее время для поиска клиентов для того чтобы выступать на публику это хорошее время для публикации ваших научных трудов для того чтобы ваши статьи прочли многие это период когда вы склонны демонстрировать ваш ум и вашу компетентность в каком-то вопросе. Точно так же вы можете встретить людей, которые будут демонстрировать эти качества. Если так происходит, то вы можете многому научиться у этих людей. 26 числа будет солнечное затмение в четвертом градусе знака Козерог в вашем третьем доме. И солнечное затмение — это всегда начало чего-то нового. Как видите, третий дом будет у вас активен в течение всего этого месяца. И, в принципе, тенденции по третьему дому будут проигрываться в 2020 году. Поэтому обязательно обращайте внимание на новые предложения, обязательно обращайте внимание на то, какие у вас возникают желания, к каким переменам стремится ваша душа. И обязательно не упускайте те шансы, которые будет вам предоставлять Вселенная. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Пишите в комментариях, как у вас проходит этот месяц. Будем с вами на связи. Пока-пока!